О, да, очень красивая.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 ногу, тогда нужно взять кресло-каталку. Сейчас я уже бегу. Вот, пациент, присаживайтесь. Ну что ж, девочки, прежде чем я осмотрю ножку, расскажите, что у вас случилось? Фрэш прыгала на кровати, а потом подлетела так высоко-высоко и упала. Эх, девочки, девочки, как я сама не догадалась. Ну идем осматривать ножку.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 И мороженое. Или даже напишите, что вам больше нравится. Пицца или мороженое. но bon -no, девочки. Что будете заказывать? Ну, наконец-то. Я хочу самую большую пиццу. И обязательно с сыром моцареллой. Конечно. Будет для вас самая большая и самая вкусная пицца. А вам, синьорина? Ой, как же приятно. А я буду привезти <проб> ряду.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 Хочется. Ну что ж, девочки, а вот и ваша пицца! Приятного аппетита! Налетай, девчонки!